Ребята, всем привет! Совсем недавно я участвовала в инстаграме в розыгрыше от банного бокса и выиграла вот такую вот коробочку. Давайте же посмотрим, что там. Вот такая вот прелесть. Здесь так аккуратненько завязана бечевочкой. Сейчас мы все это распакуем и посмотрим. Это вот такая вот шапочка с легким паром написано. Замечательно. Так, здесь у нас зоопарка панная. Ну, такой мешочек интересный. Мандарин, яблоко и можжевельник. Все, так вкусно пахнет очень. Это коврик. Очень интересный наборчик. Соляной баррикет. Четыре штуки. Все, муж у меня будет прям Прыгать от счастья до потолка. Он любит такие штучки. И баню он очень тоже любит. Ароматизатор для бани и сауны. Апельсин. Все очень так аккуратненько. Это у нас губка для тела. Гипоаллергенная. Вот такая вот губочка. Все фирменное, все очень аккуратно упаковано. Ой, а вот это вот мыло, это просто вообще бомба. Оно очень вкусно пахнет. С ароматом меда. Жалко, что камера не передает все эти запахи. Мм. Это мыло я точно буду использовать, только я, никому не дам. <с monsters> так. И вот такие вот тоже ароматизаторы: эфирные масла, кедр, мята и вкалип. Вот такой вот наборчик я выиграла. Огромное спасибо банному боксу за такой приятный подарок. Друзья, играйте! И удачи обязательно будет на вашей стороне. Всем пока!